Седнешь, Колен, что ты сегодня ждешь от сегодняшнего тренировки? Я тренера? сегодня жду, чтобы я сегодня уползал язык на плечо отсюда. Как минимум, он не так ходил, как обычно. А тебе можно, да? Можно уже? Я сегодня подготовился, пенимум. Переводил... Подъеду... Окей, круто Водолосу. все. Ребята, что вы ждете от сегодняшней тренировки? Мы хотим устать. Устать А ты, Серег. Я хочу домой, да? Пошли в да? Не, не, на этой тренировке я хочу, чтобы мы ушли живыми. Живыми, уйдем живыми, наверное. Так, я тебе сейчас еще раз покажу, что я хочу. Ясно. Не только ты один этого хочешь. Ну давай. Давай На самом деле, что у нас надо сегодня провести тренировку интенсивно? Сегодня будет база, парни. Вот. нет. Будет база. Будет И сегодня, сегодня я буду. Да, два часа. Я сегодня всего лишь на два часа. Так что потом я на треню по шафу. А так, парни, я, так как колен попросил, посидеть за вами и под Тренить почти не буду, я буду следить за вами, за вашей техникой, буду исправлять это, всех, каждого, все будут справляться, да, мы готовы. так что готовы взорваться, парни. Все лишь сделаем, наверное, подходов 20, каждый на максимум, каждый на максимум. Что подходов? Сначала турник, потом брусья, потом, возможно, пол, я потреню свое... Пол сменим на максимум. Пол как сменим раз. на максимум. На максимум. Я так все еще не поздоровался. Всем привет. Сегодня воскресная тренировочка. У нас есть новый участник. Это Макс. А, здорово, а, Здорово, -каляна, каляна. Так, ладно, все, короче. Разминочка 30, 60, 100, да? Ну все, поехали, парни. Мне говорят, что я всегда под чем-то. Я всегда под чем-то? Ты всегда, как минимум под одеялом? Под одеялом. Уютненько. Под одеялом уютно, особенно если ты не один. Так, у нас пришел Горюха. Всем привет. Опять волнулись? У меня прелюдия. Это танец живота, короче. Прелюдия. Что у нас? У нас сколько подходов мы размялись. И что ж, идет у нас брусья. Парни, сегодня работа нон-стопом. Работа нон-стопом на брусьях на максимум. Максон, ты с нами? Вот круто. А, глаз мой. Круто, все, все с нами. Колян, ты с нами? Колян счастливый. Ну что ж, в общем, давайте. Делаете вы, я за вами слежу, потом делаю я. Делаем нон стопом без отдыха, в упоре, на максимум каждый подход. Не, первый разогревочный, можно сделать процентов 20. Глубокие, глубокие больше. А вы через делать, делаете? Ну, они уже третий уже делают. Я уже, блин, брусья не тренировал, не знаю, сколько, наверное, месяц. Ну вот, сегодня нормально, Серег, по тренингу. И один, да, только лишь один подход сделал, я понял, да? Ты до такого же уровня вот доходил, когда рукой касался, то есть не глубокий. Давай, давай, давай, Миг, давай, можешь? Давай, дожимай, вниз пошел, давай, давай, пошел, пошел. Давай, давай, давай, во, вниз, пошел, пошел. Давай, во. Давай, не раскачивайся, напряги пресс. Пошел, пошел, пошел, еще вниз, вниз, давай. Давай вниз, пошел. О -о -о -о. Давай, давай, пошел. Ну, Сюда. так Коля сделал свои первые 10 повторений. Давай. Что я могу так? Испугал. НИЧЕГО СЕБЕ! Америка <свес> Сталина нет какой подходик, я говорю? Седьмой шаг был. как вы это делаете? Всегда Саша, мы просто не делаем по... Да. Если делать в два раза меньше, это будет в да. два раза быстрее. Мне придется пиликать эти... Понимаешь? Пиликать. Никто не должен знать, сколько я делаю. Это как... Все же смотрели серию? Просто. Там все... А видно, что нарезка кадров, да? Я попросил, чтобы запикало. Москва 24, мне тоже репортаж понравился. Да, хорошо сделаем. Хорошо сделаем. У кого какой подход? Пятый не сейчас. Нет, я тоже 8 не люблю. Восьмой. Это Мишаня, ну ты. Ну вообще, гоня. У меня больше шестой, Тоже восьмой? Как вы это делаете, ребят? Меньше отдыхаем, больше делаем. Больше делаем? Сколько твой последний подход? Сколько твой последний подход в количестве? Не очень много. Потом Да, это главное. О, Максон уже тащит. Все болтают, Максон тащит. А можно было делать псевдоним. А сейчас тоже быть. Нет, сейчас это только фамилия има учится ну, ну типа придуманные А, ты, то есть ты, ты считаешь, жизнь. например, Шушами имя такое может быть, а Колямба не может быть? Шушами? Ну, например Шушами <соррес> Калямба Шушами Шушами <соррес> Грефневая кавка <соррес> Давай, сделай <соррес> Грефневая кавка Все любят Грефневая кавка Грефневая рука? Давай галыш. Где-то я читал, короче, малая девочка ходит за бабушкой. Четыре галыша в кадре. Мои секайся. <свят> Мои секайся. Вот интенсивность. Одно КПД, и другое КПД. Почувствуйте разницу. Энерджайзер. Лонгер, энд лонгер, энд лонгер. Как кажется, он на атомном реакторе работает, у не миниатюрный такой, встроенный. правую. правую или в левую? левую. Давай. Да, давай. Не говорим. давай. Ну куда ты пошел? Давай сюда. давай, давай. давай. сюда. Давай. Давай. Давай. Давай. широкий давай, давай. Следи за ним. Нет, не могу, 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Первое привет фанатам. Все будем дренить. Все больше ничего не скажу. Я не готов. Выключай. Ну что ж, мы закончили бруси. 10 подходов, каждый на максимум. Сколько у тебя в сумме? Где-то... 280 примерно. У кого сколько в сумме, ребята? Все же закончили? Сколько в сумме? 60 подходит. Мы сделали 7 подходов на подтягивание, осталось еще 3. Саня пока нас не видит. Нет, он тоже делает 8 подход. Делает. Мы за ним тоже будем сейчас повторять. А только он делает 25, а мы по 10. Улыбайся! Чего я не вижу слез радости? Эффект это, значит, ты монстр! Да он на сальне просто висит Это вырежет Долго будет вырезать? Видишь эту камеру? Декрет, короче ты получается, как видел один трюк бесполезный, Ты понял? Кидает, короче, как получается. И получается, как вот это вам не считается. Да, да, да не, нормально, я сорвотрань. Как не считается? Нормально же, Серег, да. Обычно, нормально Бредня. Вот, давай ещё. Разбег, разбег. Да, давай ещё 10, да? Я не увидел. Вот а. это. Вот, а когда далеко голова, да, это плохо. Я считаю. Да и так делал. Поняли? Вот. Прости меня. Деньги. Как-то вот так. Надо вот так делать. Санёк, блин, надо вот так делать. Да я снимавай, снимай. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот Санек надо. Танек, нет! Нет, надо вода! Так, потягивается вот так, смотри. Сейчас доход до живота А ты тебя оттуда опять заберешь? Ладно, в общем, я ухожу. Ребят, вы еще что-то делаете? Наверное, еще отжимашки поделаю. Потом напишите это. Тохи, что вы сейчас В общем, Я заканчиваю, покидаю людей. У меня сейчас старая тренировочка. Подписывайтесь Уже на канал, понятно, ставьте лайки, пишите, пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. А, ребята понятно, все это смотрят, да, читают. Всем приятно, всем. Всем Интересно. приятно. Ох, ты ж еб, голям, я обонял, матерь боже. Будем делать такие упражнения. А, я падаю в голян. До свидания, в Я падаю в голян, Так, Тошка переживает. Мы в церкви, на строительных лесах. Ток, бери камеру. Я не могу. Давай, у нас тут друзьяшки новые. Крутяк. Давай, ладно, я пойду. Давай, путеше. Вот, э, церковь 851 до -го, да, года? Да, помню, да. Вроде, да, я хрень. Блока. Если что, если мы здесь упадем, то мы упадем на. Ой. Они так иногда прогибаются страшно. А еще смотрите под ноги, могут быть гвозди. Хо! Блин, гусиный шаг. <гуси> Они дико просто прогибаются вот там, где ты сейчас ходишь. <гуси> Охренеть. Так, я посмотрю, упал ты или нет, круто. <гуси> Пройди. На самый верх, чувак? Сначала еще пройти ее по кругу, чувак позе гуся какого-то хожу а нашел? А, где, где? Вид, смотрите, да тут скамейка даже есть я она же не просто так -а -а. же стоит так у нас есть скамеечка можно присесть если ей не было бы уже несколько лет о видок и правда хорош жалко что эта камера не передает всей красоты которая здесь есть так я пожалуй пройду на всякий случай да вперед она крепкая? прыгни проверим да ну сначала здесь пройду как бы храбрость набрать блин они так прогибаются иногда очень страшно еще у меня в руке эта чертова камера я боюсь что если я и полечу то я не за что захватить главное хороший кадр будет да да да да да да да да да да да да я попробую, честно. Не обещаю, но попробую. Ой, Блин. Вниз? Вкусиный шаг. А вот стал... эта хрень, посмотри. Тихо, не делай так, дурак. Тихо, тихо, вот там реально очень сыкодны. Они такие вятхи. Че, пойдем там? Мне нравится вот надеть один, но вятхи. Окей. Извиняюсь. Подожди, а здесь... А, здесь не забраться. Вот здесь можно, подожди, стой. Не, не пойдем через верх. Предлагаешь сократить путь? Не пойдем через верх, пойдем через низ. Нет, это... Только Сань... не шатайте, ёпта! Сань, ты имеешь в виду, что там на углоне немножко